После генерации RSI-сертификата на РУТОКены CP2.0 в личном кабинете EGAIS может возникнуть сообщение «Подключите смарт-карту» или, в зависимости от версии операционной системы, формулировка может быть немного другой. Предлагаю разобраться с возможными причинами возникновения этой ошибки и какие настройки необходимо проверить. При нажатии на кнопку «Сформировать ключ» Начинается генерация RSA сертификата с использованием того криптопровайдера, который установлен по умолчанию для конкретной модели RUTOKEN. Таким образом, нам нужно проверить, какой криптопровайдер выбран для модели RUTOKEN CP2.0. Для этого заходим в панель управления RUTOKEN, переходим на вкладку «Настройка», в разделе «Настройки криптопровайдера» нажимаем кнопку «Настройка» и проверяем. Напротив RUTOKEN SCP-2.0 должен быть выставлен криптопровайдер microsoft Base SmartCard CryptoProvider. Применяем правильный криптопровайдер, нажимаем на кнопку «Применить», соглашаемся, ОК. OK. Если криптопровайдер установлен правильно, на всякий случай переназначьте его, то есть выберите другой, например, актив RUTOKEN CSP примените и выберите обратно правильный криптопровайдер. Проверьте установленную версию драйверов RUTOKEN. Для этого зайдите на вкладку «О программе». Актуальная версия драйверов RUTOKEN поможет вам избежать лишних ошибок, так как мы постоянно совершенствуем наши продукты. Теперь еще раз попробуйте сгенерировать RSA-ключ в личном кабинете EGIS. Если ошибка «Подключите смарт-карту» осталась, Нередкой причиной является наличие следов RSA-ключей, оставшихся после неудачных генераций. Эти лишние объекты на токене можно удалить с помощью специальной утилиты Delete RSA. Скачать ее можно в нашей базе знаний. Открываем сайт rutoken.ru, переходим в раздел «Поддержка», «База знаний», находим раздел «Вопросы при работе с ЕГАИС», и выбираем пункт «Ошибка» «Подключите смарт-карту». Здесь в решениях находим вариант «Удалите следы RSA ключей» и скачиваем файл «Delete RSA». Файл находится в архиве, для этого мы скачиваем и разархивируем содержимое. Запускаем файл «delete-rsa.exe». Утилита удаляет все следы RSA-ключей, при этом госсертификаты, полученные в удостоверяющем центре, остаются на месте. После того, как утилита отработает, попробуйте еще раз выписать RSA-ключ в личном кабинете ЕГАИСа. Если ошибка не исправлена, следующим пунктом переустановим мини-драйвер для смарткарты. В идеальном случае он должен устанавливаться вместе с драйверами RuToken или автоматически из Windows Update. Однако иногда он назначается некорректно, и мы можем его переустановить. Для этого нужно открыть диспетчер устройств, нажмем правой кнопкой мыши на мой компьютер, управление, диспетчер устройств. Выберем раздел «Смарт-карты», «Актив-ко-мини-драйвер» и удаляем его. Далее выбираем пункт «Действия» «Обновить конфигурацию оборудования». Мини-драйвер автоматически назначается, после чего закрываем диспетчер устройств и еще раз пробуем выписать RSA ключ в личном кабинете EgoIS. Самые редкие причины этой ошибки есть в нашей базе знаний. Не забывайте, что вы всегда можете выписать РСА-ключ на другом компьютере. Если ошибка сохраняется или у вас есть вопросы, обращайтесь в нашу службу технической поддержки. Спасибо за внимание!